Мы приехали на галеры Вышли И мы сегодня практически одни здесь Если пойти В ту сторону, где Синенькие крыши То это море А мы пойдем сегодня По променаду прогуляемся Здесь тоже красивый вид вот Такое озеро с хорошим видом посидеть, отдохнуть. Можно снять не апартаменты, а гостиницы Можно снять и сейчас Смотрите, как красиво Здесь тоже вид какой красивый вот сегодня вы еще с нами были на одной прогулке в Янтарном. 9 декабря. Погода стоит хорошая. Солнышко, ветерок. Ветерок теплый. До свидания, до новых встреч. Желаю всем всего самого-самого хорошего.